часа. приступим. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, из 25 депутатов Совета депутатов города Барабинска заседания 4 четвертой сессии у нас присутствует, 22 депутата, 3 отсутствуют по положительной причине. Болеют. Согласно пункту 24.9 регламента работы Совета сессии является правомочной. Уважаемые коллеги, у нас сегодня на ослушании у сессии присутствуют глава Барабинского района Игорь Владимирович Котеп и представители межрайона прокуратуры. Какие будут предложения по открытию сессии? Открытие. Кто за то, чтобы открыть сессию? Прошу голосовать. за? Против? Сдержался? Единогласно. Уважаемые коллеги, ну как всегда, приятно. У нас период между сессиями отметили день рождения депутаты наши коллеги. Это Семен Владимирович Тимофеев. в не был на последней сессии нового года. Николаевич у нас тоже отметил свой день рождения в январе. И Сергей нам нужно избрать секретаря и счетную комиссию. Какие будут предложения по секретарю? Афанасию. Афанасию. Кто за то, кто будет избирать секретарем с ней, Афанасию Наталью Ксения, прошу голосовать, кто за. Против, сдержался, принято. Ну еще счетную комиссию. Наталью Сергеевну предлагаю. И Сергей Сергеевич там сзади сидит как раз Это за Женя. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать, кто за против, воздержался, принимается. Уважаемые коллеги, на рассмотрение выносится проект повестки дня 4 сессии, проект повестки имеется у всех на руках. Также проект повестки дня был опубликован в газете Баранинской ведомости, в приложении муниципальный вестник номер 7 15 февраля 2022 года. Кто за то, чтобы принять проект повестки дня за основу, прошу голосовать, кто за. Против, воздержался, принимается. Уважаемые коллеги, ну тут у нас один вопрос поступил в поиску дня Это Ольга Галимова Ольга Геннадьевна. Мы его на общей комиссии, на профильном комитете. Я предлагаю включить. У всех он у нас есть? Нет возражений? Нет. Кто за то, чтобы включить данный вопрос в повестку дня? Ну, зачем? Там длинное название по индикатору. Кто за, прошу голосовать. Кто против, сдержался, принимается. И в целом, пожалуйста, уважаемые, кто за, чтобы принять повестку дня в целом? Против? Сдержался, принимается. Первый вопрос повестки дня у нас об отчете главы города Барабинска, о деятельности и деятельности администрации города Барабинска за 2021 год. Уважаемые коллеги, данный доклад был за 10 дней до сессии вам всем разбросам по почте. Был он заслужен на на общей комиссии, на профильных комитетах. Также задавались вопросы. Вопросы. Кто не был на комиссии, была возможность дана письменно задать вопросы по электронной почте, я рассылал всем. Уважаемые коллеги, я прошу вас прекратить время и перейти к выступлению. Ставлю на голосование. Кто за? Сергей подождите, у вас, у меня есть другой вариант. Ну, я предложил свой вариант, давайте Вы смажем. не даете даже выступить Давай. сразу, ну, хоп, хоп. Я понимаю, что у вас все говорено. Озвучим, Озвучим сейчас. Озвучим Вы сейчас. У с места можете озвучить. Зачем? Я Это выступление говорить, не говорить. считается, у нас не надо выступать Не говорить. надо, я предлагаю свой вариант ну, свой вариант. Каждый раз у вас а, возникает ситуация с вопросами То есть не дают задавать главе Хорошо. вопросы. Глава какой-то ограниченный у нас, понимаете? Вечно что-то ему мешает, то не тот вопрос, то что-то не так Были вопросы, значит, по два вопроса Каждый по два вопроса Проголосовали, чтобы каждый депутат задал по два вопроса, не более двух вопросов как вы думаете, кто задал вопрос? Отгадайтесь двух раз. Не стреляйте, Рещенко, два вопроса. Открывайте тишина. Я сейчас озвучу свое предложение. Далее. Понимаете, та же самая ситуация. Как сейчас. Уже перейти сразу. Задавали потом. По одному вопросу было. Значит, Бобров начал выступать. Задали два вопроса. Он выступал 40 минут. Все, время регламента вышло. Остальным не досталось вопросов. Сейчас вообще, у кого было, у кого не было... А давайте откроем регламент. Как можно регламент менять? У вас в регламенте прописан. Каждый депутат имеет право задать вопрос. Понимаете? Что было на слушаниях, я объяснял здесь на слушаниях. Нужно подготовиться, перечитать этот вопрос и сравнить его с другими отчетами и так далее, и тому подобное. Понимаете? Это не так просто. Все. То, что было сделано за год. Все вот это перелопатить, да? И сделать вывод из этого. Сейчас нас вообще ограничивают. Никаких вопросов сразу переходим к премии. Почему так мне непонятно? Я задавал часть вопросов, понимаете, которые сразу возникли. Но ознакомившись, у меня еще возникли вопросы. Ну такое же возможно. Это сессия. Это рабочая сессия. Все вопросы решаются на сессии. Категорично отказываются от всего и все ограждают. Вопрос. Не знаю почему. Непонятно. Ваше предложение? Ну, мое предложение вести согласно регламенту. И не надо выдумывать ничего согласно регламенту. Каждый депутат имеет право задать вопросов. Столько, сколько у него возникло. Вот и все. Никто не имеет права изменять регламент. Еще раз хочу сказать, что доклад был всем разосом за три дня до комиссии общей. Было время ознакомиться и задать вопросы. Ставлю на голосование первое предложение. Кто за то, что прекратить прение, а перейти к выступлению? Кто за? Счетная комиссия. Вопрос принимается большинством от присутствующих. Процедурный вопрос. Сколько? 20. 20. Против? 2. Воздержался. Решение принято. Переходим к выступлениям. Желающий выступить по данному вопросу. Пожалуйста, Хама. У вас 5 минут. А что остальные нет вопросов? Выступление. Вы что, не вызадали первый? А -а -а. Ну, Давайте начнем делать. Коллеги, нам представлен отчет главы города. Но это последний его отчет, потому что пятилетний срок подходит к концу, 15 декабря 2022 года. А с 1 января 2023 года выборы главы. И... Пожалуйста, по теме вопроса. Депутатов а, не проводятся. По проводится. теме вопроса. Есть, вы отклоняйтесь от темы. Я, итог, я, я итоги, слова, и, будет отклоняться и, от итоги. темы за пять лет вот это итоги, а что? за пять лет главы город. города ну это по вашему так а вот мое мнение, у меня свое мнение никто не имеет права комментировать выступление по регламенту но тем не менее все нарушается, умышленно делается значит бюджет у нас первое и пойдем по блокам краток будут, потому что не дадут выступать постоянно прерывают бюджет полностью дотационный расходная часть Дотационные у нас полностью. Доходов практически нет. Те, которые созданы МУПы, у нас МУПы. МУП ЖКХ, МУП РКЦ, понимаете, благоустройство. Они не приносят никаких доходов. Вообще нет. Бюджет ничего не отчисляется. Далее. Демография занятость У нас 548 умерло, 206 родилось. То есть высокая смертность и низкая рождаемость. И эта динамика с каждым годом повышается. Рождаемость все меньше и меньше, а смертность увеличивается. Поэтому заработная плата 23 700. Но это не соответствует действительности 10-12 тысяч реально. Очень низкий уровень жизни. В связи с чем отток населения растет. Понимаете? Нету заработной платы. Нету, людям нечем кормить 10-12 тысяч, это нереально. И отток населения, уезжает работоспособное население. Все. Остаются пенсионеры, пенсионеры остаются. Теперь экономика, значит. Бобров здесь у нас пишет. Ой-ой-ой, что же он нам тут пишет. Достигли положительной динамики. Отчетных данных розничной торговли, товарооборот, общественное питание. Но тем не менее, если посмотреть в экономике, да, торговый рынок у нас в центре. Аренда наполовину пустой. Версаль возле вокзала. Такая же история. Там 20 предпринимателей за нее. Сейчас 4 осталось. Все нету. Бизнес уходит. Вы посмотрите, ответьте, за пределы центра аренда. Понабрали помещение, одевать их некуда. Все, аренда, аренда, никто не берет эту аренду, она никому не нужна. В центре разъезжается, бизнес уходит, покупательская способность низкая. От чего это зависит? От заработной платы. Все, понимаете, взаимосвязано. Ни о чем этом здесь нету. Теперь далее. Понимаете, ЖКХ, сфера ЖКХ, опять у него здесь все Хорошо. Но у нас есть еще одна организация в ЖКХ, это управляющая компания. Там управляет ею господин Ромащенко. Сам себе господин, понимаете, он живет как куму королю, сват министру, брат прокурора. Все, что хочет, то и делает. Он уж депутатов не принимает. На советской 112 сделали протокол, там 530 тысяч, на текущий ремонт скопилось. Отправили, тишина. На следующий год еще один протокол, опять тишина. Я пошел, меня вообще со мной разговаривать не стал. Все. Отправили в ГЖИ. Только тогда сделали. Через два года. Понимаете? Вообще ничего не делает в этом направлении. Скопились деньги огромные. Ремонты никакие не проводят. Сегодня Ленина 192. Христенко целый год билась. И президенту, и генпрокуратура. Писала везде. Только тогда. Год целый. Женщина в возрасте и под 80 лет. Перепиской занимается. И... Парадокс в том, что у них есть свои деньги За свои собственные деньги Они не хотят, не могут сделать ремонт Ничего этого нет Теперь далее Идем быстро Полминуты осталось Да ладно да, у -у -у. Планируется тут у него все Планируется, делается Переселение вообще сорвали полностью Программа расселения ветково-аварийного жилья сорвана Понимаете? За пять лет Бобров ни одного дома и администрации не построили. Результат нету денег. Здесь он пишет, 147-й дом Ленина расселен. Ничего там не расселено. Еще две квартиры не расселены, они перенесены на 22 год. Все. Муниципальное имущество сегодня. У нас стоит, да, муниципальное имущество, как они, земельные отношения. У вас, по-моему, не вышло. Вот, вот, Но, секундомер. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, секундомер вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, я вот, вот, вот, вот, вот, вот, Я не вот, на... вы мне не вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Сегодня я сядьте гостиница на, на место я дешу вас слово до конца на окончании до выступа заседания вот смотрите у вас сколько времени? 5.25 что подкручивайте время артем вы приседа у меня еще три минуты будет пожалуйста еще желающие уважайте остальные вы уступаете по теме, по теме вопросов по теме вопросы было понимаете вначале вначале по теме, теме сказать что это последний отчет все касалось и отчета здравствуйте коллеги в общем-то когда 21 числа получил письмо по электронной почте от иванова значит, депутата направьте запросы на сессию ну, я в общем-то готов был руку отдать на отсечение что вопросы задание вопросов депутатов Ограничит. И самое, знаете, что, э, что в этой ситуации сейчас неприятно, то что сами депутаты только что проголосовали за лишение себя возможности задать вопрос. Но существу выступайте. Это, это по существу Существует. Что же на самом деле-то происходит? Вот сейчас у нас новый совет. Вам сейчас предстоит принимать отчет а, значит, нашего а, главы за 2021 год. Фактически вы с ним ну, большая часть отработали всего лишь полгода. Но те, кто отработал полгода, я вас уверяю, в ближайшие пять лет в вашей жизни и в жизни города Барабинска ничего в лучшую сторону не поменяется. У Романа Валентиновича в этом году заканчиваются полномочия 17 декабря, когда мы провожали Овсянникова. 15. -го. 15. -го? 15 декабря, когда мы провожали Овсянникова, значит, был назначен Бобров. И вот на протяжении уже 4,5 лет Барабинску досталось наследство того самого нашего доблестного строителя. Надежного, крепкого жилья. Теперь давайте вот по поводу, значит, коли мы здесь вспомнили нашего прежнего мэра, а, знаете, я этот вопрос ставил по поводу взыскания. Вот в 2021 году наш... разговор еще говорю по существу А я по существу, этого нету, никаких, по существу. Мер, никаких мер не принято Я лишу вас слов Работа, все работа ЖКХ, том же духе. Работа, ЖКХ а Вы меня не понимаете? Не надо здесь мне за это Вы работа вообще ЖКХ, не уважаете что ли, председатель? Я ничего не пойму Как вы себя ведете? Вы меня сейчас прерываете меня Я прерываю У вас меня здесь, здесь не, не по вопросы. Работа ЖКХ рядом, вон, вообще никакая. Люди, люди просто находятся в заложниках у нашей управляющей компании. Приносят протоколы, и годами ничего не выполняется. Тому пример. Карл Анасов-114 с протокола отдали на установку окон. Нифига. Ульяновская 149А – нифига. Извините за это выражение. Значит, Пушкина 150, два подъезда остальных, которые ремонтировали, так они сами там ходили, денежки просили, чтобы красочку купить, сами ремонтировались. Хотя деньги на дому есть. У вот сейчас шаталов сидит, улыбается, а проблему а в городе из ЖКХ, и с отоплением, и с тем же самым черным дымом, с нашим, который за сколько, не решается. В 2020 году, когда барабинцы вышли уже за порядок в городе на митинг, они буквально приглашали Романа Валентиновича на этот митинг, чтобы хотя бы как-то разъяснить. Потом дали обещание, что будут проблемы решаться. Вот два года уже прошло, и 2021 год в том числе. Они как будто в другом городе живут. Никаких мер не предпринимается. Теперь я хотел бы, вот те, те депутаты, которые являются, совмещают, значит, работу в городском совете и в район. Вот, Кудаян, например, он присутствовал на сессии, где приезжал Архипов. И если вы внимательно его слушаете, что было сказано? А что, а что Барабинске жилье не строится? Что комфортно, по комфортной городской среде привели в пример Куйбышу. Почему Барабинск не участвует в программе? И это не моя оценка, это оценка курирующего министра. Он просто в мягкой форме, как, скажем так, ну, в корректно это все сказал. Вот я вам перевожу, перевожу эти слова. Поэтому ничего, значит, вам, уважаемые депутаты, и жителям города Барабинск ничего не предстоит. Поэтому, что касается, ну, да что про бизнес говорить? То есть здесь и, и демография, здесь на самом деле, может быть, глава каким-то образом и не может на это все повлиять. Да, пандемия и так, так далее. Но просто, когда, с учетом даже сегодняшних событий, когда вся страна сейчас находится под внимание там осуждается когда все приглашают поддержать президента в этом решении а у нас вот получается вот такая собственно говоря, пятая колонна в Барабинске сидит по факту которая растаскивает которая не может построить которая не общается с людьми которая депутатам предлагает проголосовать за лишение задавать возможность задавать вопросы и депутаты соглашаются уважаемые депутаты Первую сессию с нами, помните, я, я очень не хотел бы сейчас в данной ситуации просто сопоставлять ту позицию, которую выражают жители, с той позицией, которую занимаете вы. Ну, ну, ну, я вынужден просто. Ваше время закончилось. Поэтому голосуйте, голосуйте, я знаю, кто проголосует. Но вот только тогда жителям говорите, что вы это приняли, решение взвешенное, поддержали так, отчет и под, поддержали, что никаких изменений, порабистки. В ближайший год, два не будет. Пока работает эта администрация. Еще желающий выступить. Подождите, еще по первому разу. Желающие выступить Можно? есть? Пожалуйста, дайте. вы знаете, уважаемые коллеги. Одно и то же. Одно и то же. Каждую сессию мы слышим одно и то же. Честно говоря, я родилась в Барабинске. Я живу здесь, знаю, каким Барабинцык был 50 лет назад, 30, 10 лет назад. И вот на прошлой сессии, знаете, мне у Романа Леонтиновича очень понравилась э, притча, которую он рассказал. В окно э, смотрели двое. Один увидел грязь, другой небо голубое, в окно смотрели двое. Так вот мы, наверное, и с э, Артемом Ивановичем, и с Константином Евгеньевичем мы, наверное, смотрим по-разному. Вот, честно говоря, у меня во многом, я уже неоднократно это говорила, изменилось э, отношение и к тому, что вот став именно депутатов, второй созыв, изменилось отношение к тому, что у нас делается, что творится, что совершается, что меняется. И, кстати, изменилось в положительную сторону. Вот я не буду говорить там про другие участки. Я учитель, я занимаюсь в основном учительской деятельностью. Я хожу из школы по, э, до дома, хожу к своим ученикам на Северное. И что вот можно отметить только в последние годы. Не надо говорить. Я э, вот буквально посмотрела. Северное, знаете, еще пять лет назад. Там же трудно было ходить. Сейчас этот переулок халтуре на долине прямо. Ученики идут практически сухой ножкой. Там свалка была, там ужас был что? Ломоносова, шикарная улица. Там возле э, общежития это площадка. Это то, что изменилось в последнее время. Посмотрим, это не мой участок. Посмотрим рабочий переулок. У меня там все подруги жили. Я все годы хожу там. Там он Егор Петин знает, что там было. Сколько я уже лет, несколько лет. Как раз это, последние годы. Этот переулок, ну, сердце радуется, когда заходишь на него. А посмотри, ну вот я говорю о своем теперь участке. Это каждый, наверное, может. Вот только отметить, что хорошо пока. Э, в локомотивном городе, <свят> Вот честно, когда я писала наказ что там освещение в конце Аленки да, не было. Я думаю, это вообще невыполнимо. Это исполнилось. У нас сейчас, вот если посмотреть на улице Покровского, не много, не постоянно, но фонари там есть. Папшева фонари есть. Если отметить в этом году этот переулок пролетарский, который бедные там столько лет жители, там никогда и не чистилось. Сейчас там засыпали. Несколько фонарей есть. Но, мои дорогие, я не, не говорю о том, что все это хорошо. Когда, знаете, хорошо, хочется еще лучшего. И поэтому и мы планируем. И сейчас наказок есть и во второй части Покровского, Пролетарского, чтобы улучшить освещение. Это все ведь ну, появляется аппетит во, появляется во время еды. Ну, если нашу площадку, наши дома говорить, естественно, у нас и новые качели, спасибо, Ира, и район там помогли с проектами. И площадки отсыпали. Сколько детских площадок песком отсыпали? Да, сейчас другой вопрос встает уже. Может, пришло время современное и покрытие делать, но на это все деньги есть нужно. Возле садика шестого, как здорово сейчас, стоянка оборудована, а там ведь болото было сплошное. Я там живу, каждый день это все вижу. Поэтому, и знаете, самое главное, и люди-то лучше меняются. Не надо говорить, что все вот так, все плохо-плохо. Ведь люди тоже берут инициативу в свои руки и хотят жить э, лучше. Делают, чтобы лучше было. Но если уж говорить, я долго, ну, по времени Мне тоже. Э, если вот э, говорили о Пушкина 15 и вообще о том, как, например, э, тратятся деньги. Это, наверное, зависит от того, кто живет в этих домах. Та же Христенко, это рядом дома. Да, сердце. Молодцы они. А как много сделали. А как много в нашем. Да мы вообще. Христанька живет в другом мире совсем. Там все вот до такой степени отделано. Есть, У нас дом отлично. Хочу сказать про Пушкина 15, куда я вхожу. Очень часто. Вы знаете, когда я спрашиваю, по-моему, это Константин Евгеньевич, не ваш дом, ваш, по-моему. Вот. Знаете, там... Они говорят, мы депутатов и не видели. А там за страшно зайти в подъезд. Я говорю, там, где вот 14 й э вот эта квартира, первый подъезд, mm -hmm. Настолько это Отлично. ужасно. Спасибо. Поэтому я думаю, каждый должен посмотреть сначала хорошее, затем отметить плохое и наметить пути э к тому, чтобы mm -hmm. это плохое. Еще это... желающий выступить есть? Пожалуйста, один кто из вас? Всем добрый день. Надеюсь, вы... Мы тут маленько отошли от темы отчета главы, но все-таки хочется ответить депутатам, которые высказывают мнение свое по работе ЖКХ. Я являюсь ведущим инженером в ЖКХ города Барабинска. Хоть и не вы меня сюда пригласили для отчета перед вами, но все-таки хочется сказать и отметить, что многие новые депутаты, сидящие здесь, приходят сюда не за красивым видео и селфи, отчетами перед домами своими, а напрямую обращаются в управляющую компанию с вопросами, которыми мы им разъясняем. Как нужно работать, как нужно осваивать деньги на счетах? Вы вводите заблуждение? называете население рабами, какими-то там заложниками, каких-то там денег, там сборов или еще что-то. Ни разу не взяли за 11, 11 -го года Вы не взяли ни разу договор управления собственников МКД, Нет, с, с ага. где вы не прочитали перечень работы и обязательств. И когда вы нанимаете какую-то службу, а собственники наняли себе управляющую компанию, с обеих сторон есть права и обязательства. Я, значит, по теме, по не... Ну, потому что я дошла без темы, но... потому что все но... начали... Ну, по теме, сказываться... по теме отчет. Я, ну, я... Ну, я, я отчетов, не... не... Вот, я бы перед... вы. снова ответить. Я много времени не займу. Вы сначала прочитайте договор ваших избирателей с их управляющей компанией, в которой нет статей о замене окон в, в то время, когда они просто этого желают а параллельно вы им помогаете писать жалобы и тем самым тормозите протоколы их решений, потому что управляющая компания будет исполнять жалобы в первоочередные, а не решения уже собственников. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну вот тут пролетело пять месяцев, как нас избавили депутатами на Горсовет я ни одной сессии не пропускал я человек новый, сидел, слушал что-то мне было интересно, где-то что-то не понимал ну вот я смотрю, что на протяжении всех этих вот пяти месяцев была критика в администрацию от Артема Ивановича и Константина Евгеньевича уважаемых я не понимаю вас абсолютно почему? потому что вот как наказы я получил да, от людей, которые нас избирали я к Роману Валентиновичу обратился его заместителем, то есть мне пришлось знакомиться со всеми здесь почти что-то я человек новый, может сказать, никого вообще почти не знал, я самовыдвиженец скажу, что коллектив очень дружный а сейчас в чем заслуга это, Армана Валентиновича все вполне адекватные какой-то вопрос я не обращался мне всегда помогали, вот даже вот по директору ЖКХ я вообще его не знал приехал к нему, помогите, пожалуйста, мне с вопросом по моему округу на следующий день мне он помог Потом у нас, значит, с Дмитрием разговаривал. Вот я вот только сейчас ему звонил. Два раза звонил, почистить улицы надо. Почистили. Сейчас третий раз, думаю, тоже почистить. То есть ко мне нормально относится. Может, у вас конструктивного диалога нет с Амолом Валентиновичем, с администрацией. Поэтому такие проблемы. И еще что хотел сказать. Может, где-то вы не дипломатичны. Как-то надо, ну как вы собираетесь, вы депутаты, да, надо вам как-то диалог с администрацией, а получается, что у вас его просто нету. Нет, Артем Иванович, я вижу, вы на так смотрите это. Я а понимаю. Вы отчет, вы отчет дед, дед, конечно, читал. Там, там денежно. Я вам хочу сказать, работали. что, Артем Иванович, давайте дружно просто решать вопросы и проблемы. Я считаю, что глава администрации на своем месте. Это ваше он, мнение. Он, он вполне ваше заслужит мнение. этого. У каждого депутата должно быть свое мнение. Нет, это мое мнение личное. Все. Потому что я пять месяцев вот работаю, да, то есть я смотрю, что люди все не тоже. У нас по Врабинску говорят, я там администрация не работает, ничего не делает. А я скажу, это не так. Люди все работают, и в ЖКХ, и в благоустройстве, и в администрации. Работы все завалены. А вы, быть никто не работает. Вы просто не хотите этого видеть, что они работают, и все. У вас просто есть цель против Романа Валентиновича, и все. Я вам сейчас докажу обратное. Хочу тут доказывать. Я вам докажу. Я считаю, докажу. что все депутаты, думаю, большинство меня поддержит. Поставить положительную оценку Роману Валентиновичу. Да. Спасибо за внимание. Спасибо. Еще желаю выступить есть. Пожалуйста, тьму. Просто времени не дают выступать. Три минуты. Вы понимаете? А Пречом... я прям О тех проблемах, которые были озвучены, понимаете, Бобров знает. Есть план социально-экономического развития города, прогноз. Он пишет, значит, я вам зачитываю. Да? Высокая смертность, старение населения и отток в другие регионы, низкий уровень заработной платы и так далее Он знает об этом, он знает обо всех проблемах, но об этом не пишет Это говорит о том, что вот это вранье, отчет это вранье И вы вот это все будете утверждать Прочитайте, я вас прошу, вот Ильина, еще кто там выступал, почитайте Он на сайте находится, вы хоть почитайте Вы сидите, у вас даже документы не открыты Понимаете? И разбирать. Вы прочитайте, вам в первую очередь, как учителю, прочитайте прогнозный план. Понимаете? Никто не читает, он знает об этом. И там про бизнес написано. О чем я говорил, они обо всем об этом пишут. Но озвучивают абсолютно другое. Как сдается муниципальное имущество, гостиница провинции сегодня у нас стоит закрытая. Почему она стоит-то? Но ну, объясните, вы не хотите денег зарабатывать? Непонятно. Почему не используете имущество по назначению? И так далее, и тому подобное. Административное здание физкультура и спорт, он здесь в прогнозном плане пишет об этом. Понимаете? Не могут, не могли сделать. Деньги сюда пришли. Вы не смогли деньги потратить. По какой причине? Проект не был сделан. Вот три года мурыжили, так и не сделали. В результате пандемии деньги ушли. Вы с деньгами ничего не смогли сделать. Это о чем говорит? недееспособное управление у нас сегодня. Есть деньги, но они не могут их использовать. Это вообще, у меня это... Я не знаю, может быть, звуки гармошки вы слышите, или что, я не знаю. Понимаете? Проект три года туда-сюда гоняли, и в результате ничего. Вы посмотрите на это административное здание. Там пол провалился. Там все провалилось. Понимаете? Это хуже, чем бараки 20-х годов созданные. И вот это говорят хорошо. Вот это говорят хорошо Я еще раз заостряю внимание Вы прочитайте, он все знает И, и про мукжиках, а про вас он здесь пишет Недостаточно средств Вы постоянно в долгах Надо было сказать про меня Про советскую 112, вы два года Два протокола, я специально сделал два протокола Сколько протоколов было? Помимо, два Помимо отмосков, какие еще работы Два были? протокола было, еще понимаете? И вы выполнили 12. только через два года Через ГЖИ не, Я не буду здесь mm -hmm. И сидите, доказывайте обратно. Ну. За пять лет ни одного здания полностью сорвали переселение. Причем денежные средства были все пять лет, шли деньги. И результата ноль. У нас образовалась огромная очередь из соцнайма. Понимаете? Дорогу почистить. Я сейчас к Лену обращаюсь. Это работа постоянное благоустройство. Постоянная каждодневная работа. Это не наказ. Наказы это социально значимые вещи. Понимаете? Спасибо. Оценка только неудовлетворительная. Спасибо. И все пять лет вот это шло. Я с ним разговаривал. Когда он просил меня проголосовать, за Роману, я говорю, хорошо я тебя поддержу, как бы не было претензий. Он работал замок. Я поддержу тебя хорошо, я только. Вы должны сделать вывод из того, у нас с ним был разговор конкретный, вывод сделать из того, что произошло с переселенцами. Он сказал, мы сделали, я говорю, «Но, я за тебя проголосую, но критика будет. Понимаешь? Ты не уйдешь все равно от критики, если будешь плохо работать. Конкретный разговор один на один был. Понимаешь? И результат оказался очень плохой. Выводы вот из, из этого прогноза и этого. Вы сейчас будете утверждать вранье. Что вы скажете, депутатам? Вопросов депутат. нет, утвердили воронье. Оценка только не его. Хоть раз наберитесь силы спасибо, воли вас, и сделайте все правильное все решение. Есть ли Пожалуйста, три минуты. Спасибо. Спасибо, что вопрос о прекращении премии не поставили на голосование. У меня есть возможность. Резу, Резу. Значит, ну, холи, у нас здесь это значит, вопрос был по отчете головы, то есть, но значит, госпожа Афанасьева и госпожа Зломанова проявили свою женскую солидарность по отношению к защите Романа Валентиновича. Ничего в плохого нет. Это ваше мнение. Вот, возможно, жители думают по-другому. Значит, госпожа Афанасьева, то есть я хотел бы вам ликбез провести, как что происходило с улицы Ломоносова и с переулком рабочим. Значит, с переулком рабочим мы по я линии гражданского патруля оформляем жалобу, что нужно было необходимо Приходит письмо за подпись, по-моему, Суслова, Овсянникова, приходит письмо, что дорогу прогридорована. И мы, как вы говорите... Значит, в прямом эфире, значит, поставив камеру, идем и жителям говорим, вот смотрите, вот письмо вчерашнее, дорогу прогрессировали. Дорога прогрессирована? Нет, не прогрессирована. И этот сюжет попадает на Россию-24. И вот только после общественного давления и публикации в СМИ это произошло. Теперь, что касается улицы Ломоносова. По Ломоносову давайте вспомним все-таки общероссийский народный фронт. Это карта убитых дорог. Это множество сюжетов. Это постоянно педалирование темы. А теперь давайте вспомним, что дальше было. А дальше было просто бесконечный ремонт этой Ломоносова. Один подрядчик, потом второй подрядчик. Там не договорились, там Перевод асфальтирует. Вот здесь уже Роман Валентинович, как говорится, деньги достал рассчитываться. А мы с жителями смотрим, а все потрескалось. Асфальтик вот такой. Все это дошло. Приезжает министр, берется за голову. И потом мы также жителям заставляли этого подрядчика переделывать. А как бы денежки бы ушли, а он банкротство, как у нас это принято. Теперь что касается фонарей. Сколько денег закопали в Льва Толстого 18, я даже по квартал Д не говорю. У нас Барабец должен светиться, как станция железнодорожная. Хоть белым днем ходить. А вы говорите, три фонарика повешали. Да не горит нигде освещение. Ничего, что теперь что касается, теперь, что касается, значит. А вот как вас, я вас просто не знаю, потому что вы же что, что ко мне оперировали, да? Евгений Валентинович. А, фамилия? Ильин. Ильин. Ну, я вас просто мало знаю. А, значит, я пять месяцев, это, то есть я с 2011 года, с 2011 года, все методы были дипломатические, знакомые, незнакомые. Позиция нашей администрации, все очень просто, кто начинает критиковать, значит, все, мы с террористами переговоров не ведем. И о чем вообще может быть речь? Когда такое в городе происходит, вы о чем говорите? За вами, господин Сусов, приседи, кончился. Сергей Николаевич, я не знаю, там, что у вас было 210. Спасибо. Я сказал про 5 месяцев. Ну, через 5 минут. Давайте не будем. Если пойдет, пожалуйста. Пожалуйста. будет. Если пойдете, пожалуйста. Давайте последнее выступление прекращаем. Да. Пожалуйста, говорите Я не хочу не оплатить. Потише. Знаете, вот сейчас сказали про свет, мне вот даже, ну как сказать, я скажу то, что сделали на моем округе, Роман Валентинович. Свет у меня, горит в усадебе, столько лет его не могли там сделать. Роман Валентинович сделал, все лампочки горят на единой. Школьная дорога от благоустройства и до второй школы вся горит. Школа не горела, вся школа горит, все лампочки на школе, все освещается. Сколько сделано, даже за этот год, за 21 год, сколько сделал Роман Валентинович для моего квартала, для моего округа, не только этого квартала. И дорогу мне нынче около домов, около четырех отсыпали, и дорогу школьную сделали. Въезд не было денег, как въезд, вот от дороги от школьной, кто знает, кто был, это смотрели въезд в квартал, не было денег. Нашли денег, сделали такое. Как сказать, что он не работал? И я хочу вас просто попросить, пожалуйста, давайте оценку заработал наш глава города. Хорошую, но никак не умерли. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование прекратить принятие. Кто? За. Против? Да. Принимается. Уважаемые коллеги, у вас на руках есть проект решения в отчете главы города Барабинска, Барабинской района Сибирской области результаты его деятельности и деятельности администрации города Барабинска, Барабинска района Сибирской области за 2021 год. Кто за то, что принять данный проект решения за основу, прошу голосовать, кто за. счетная комиссия. 20? 20? Кто против? 2. Воздержавшихся Нет. Изменений и дополнений будет в данном проекте решения? Нет. Нет. Да, в целом. Но я тогда не буду всю зачитывать. Первые в <клевые> Решили. Отчет главы города Барабинска-Барабинска-Крайвно-Сибирской области Бобов Рамонтиновича о результатах его деятельности и деятельности администрации города Барабинска-Барабинска-Крайвно-Сибирской области за 21 год. Принять сведения. Второе. Работу главы города Барабинска, Барабинска района сибирской области и администрации города Барабинска, Барабинска района сибирской области за 21 год и удовлетворительное решение опубликовать в газете Барабинской ведомости. Кто за то, что принять данное решение в целом, прошу голосовать. Кто за? 20. Против. Двое воздержавшихся на них решения принимается. Спасибо. Да. Уважаемые депутаты, значит, я стоически выслушал молча все сегодняшние выступления ваши. Да, сегодня была такая первая сессия, когда действительно выступили все депутаты, которые были неравнодушны к судьбе нашего города и к работе администрации города. Я благодарен всем вам за ту оценку, которую сегодня вы поставили не только мне, но и в моем лице, это всем работникам администрации города, всем работникам муниципальных предприятий, учреждений, которые работают на благо наших граждан вместе с вами. То, что были сегодня другие, альтернативные мнения, это нам не привыкать, о чем Артем Иванович здесь сейчас э, говорил. Якобы наедине со мной, я тоже знаю, о чем были речи, о чем были э, условия тоби и так далее, но я не буду сегодня ему подавляться здесь и озвучивать это, пускай это останется у него там, в вот. Поэтому, а то, что было сказано, что как будто мы живем в другом городе, нет, вот как раз мы живем. В городе, в Барабинске, в нашем родном городе, я точно так же хожу. По улицам этого города вижу, где какие недостатки. Их не может не быть, потому что это жизнь, это работа. Но то, что перед нами стоит еще очень большая задача на текущий период времени. И сегодня тот вопрос, который мы чуть-чуть позже, мы примем, э, облечен на законодательный уровень. Те наказы, которые были даны избирателя, избирателями вам в ходе избирательных кампаний, это предстоит еще делать нам в будущем. Поэтому спасибо вам за вашу оценку, еще раз повторяюсь. И это, конечно, я считаю для себя, как еще и оценку аванс на этот год для работы в текущем году. Спасибо, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, второй вопрос повестки дня у нас. Изменения решения третьей сессии Совета депутатов города Барабинского, Барабина Района Субирской области, номер 21, 28, 12, 21 года о бюджете города Барабинска, Барабинской районной Сюбильской области на 22 и плавно перед 23-24 года. Уважаемые коллеги, также этот вопрос был рассмотрен на профильных комитете, на общей комиссии. Есть необходимость докладывать, либо по вопросам придем? Допрос? Пожалуйста, вопросы. Я жду. Я... Вы, вы, вы их решили на все вопросы. Все. Сразу на вы смотрите вопрос. на меня. Я, я, я, на, я на кого не смотрю. <свят> Пожалуйста. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Давайте так. Разберемся. У нас тут откройте таблицу. Таблица расходы. Расходы у нас. Центр культуры и досуга, изменения в штатное расписание, введена ставка специалист по работе с молодежью. Это под кого сделано? Это не под кого ну, Роман ну не вам же вопрос, вы сейчас меня прибывали. я опять... что, меня запрещаете говорить, что ну, выступающие В случае, я возглавляю администрацию. Вы возглавляете, есть выступающий. Да После него вы, если они не знают, вы выступите. Мы же всегда меньше, так меньше делаем. Диалога. Вы диалог разводите. Пожалуйста, отвечайте. Принимается новый специалист Кто? для работы молодежи. Кто именно, я не знаю. Но, то есть, еще не я приеду. знаю, Нет. что этот человек будет чем заниматься. Чем будет заниматься? Он будет входить ходить в ведение социальных сетей, что обязанности у него. Группа, будет вести группы ВК молодежи в интернете, одноклассников, а также вот в них зал есть зал встречи, зал медиа да, для молодых да. будет фотограф или видео с молодежью. С молодежью. Ну, Роман, вы, типа, <с перебивайте дайте нас слушать Человек рассказывает вы перебивайте она более подробно объясняет понимаете, в интернете, в однокласснице зайдете, и вспомнили чтобы привлекать людей, детей, молодежь мой сын будет ходить в зал ожидания чтобы они не просто так болтались а было чем заняться они будут их развивать как фотографировать, видео графы всякие, связаны с, с интернетом, там будут их развивать. И людям нравится молодежь, чем они просто так болтаются по улице. Сейчас они просто так болтаются. Ну, это по крайней не мере, они приходят и проводят время в зале финансов. ожидания. Вот я как мать, мне больше это нравится, когда мне ребенок так проводит Нет, То есть, 350 период. это за год заработная плата? Вместе сколько? с налогами. Вместе с налогами. Да. Примерно сколько 25 тысяч? Меньше. Ну, меньше, да? Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. Теперь вот это вот субсидии на выполнение муниципального задания дорожного движения. 245 у вас стоит здесь. Тысяч, да? Это на какой мы? 255. Это на приобретение дорожных знака И мы забираем то, что 10 тысяч с экспертизы по дворовым территориям и переносим эти 10 тысяч на общественное пространство не порталованные на экспертизу все вопросы, а не отнюю так вот теперь, поясните, вот у нас какое определение о вот тут у меня советская 118 ставит дом 10,8,7 это на следующий год это на следующий год да, но написано 2023 23. Так, а на Ларионово на пол за 11 миллионов восемьсот сорок да? да на Ларионово 207 это на тротуары или на что? почему? это у нас кредиторская задолженность была сказать, у нас договор на два этапа Часть на 21 и в части на 23 а что там с строительством тротуара для чего? Нет, Понятно. Понятно. Еще вопросы будут? <coughs> Нет. Спасибо. Думаю, еще выступит по данным вопросу. Нет. Уважаемый, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, сейчас. Ну да, мы скажем тут. Ну, пожалуйста, вы не даете, вы не говорите ничего не даете. Ну, я спрашиваю, ну, что ну, пока сориентируешься с вами, вас же тут много. Вас против двоих. Вы же были на комиссии. комиссии. Я не на комиссии задавал супло, сказал, это популизм. Понимаете, где бы что ни говорил, это популизм. Вышла работа специалист ЖКХ, говорит, вы на камеру говорите. Вы посмотрите фотографии. Ну. Мы с вами приходили к Франчуку. Вы видели там фамилию Не стреляй. Я был там, вы же меня видели. Но на сайте администрации этого нет, фотографии моей нет. Мы... Какой, ну, ваши есть? Какой, популизм. Там, Какой да, популизм, не... считаю, это популизм? Да, Какой это популизм? Понимаете? Вы можете не фотографировать у Снимать Это вопрос. У вас все популизм. То есть бюджет у нас. Нет, но от... нет, я не зря спросил относительно дорог. Нам Роман Валентинович а... не... обещал, что да, относительно да, да, бюджетных, не бюджетных нет, средств. На строительство автомобильных дорог Будет распределять депутаты. Ну, ничего мы не видим, ничего нет. Далее, если это посмотреть, значит, как который является собственностью муниципального образования А не субсидии. Опять, ну помолчите, пожалуйста. Я вам поясняю сразу. Я вам сейчас помолчу, но... Есть Вообще, я говорю про дорожное строительство. Я Понимаете? Я говорю. же вам объясняю. Де Деятельность в отношении автомобильных дорог. Чьи это полномочия? Это полномочия администрации, статья 32 Устава, Федеральный закон 131, статья 14, бюджетный кодекс, понимаете? Статья 69.2 Это полномочия администрации, они должны распределять мы, мы не можем забрать их полномочия, вы понимаете? Они в Уставе определены, везде определены То есть нас опять вводили в заблуждение относительно бюджетных средств и безопасности дорожного движения, что это депутаты будут решать. Никто ничего не будет решать. Понимаете? Все сваливают на депутатский корпус. Потом скажут, да это депутаты распределяли. Они... Он не смог пояснить, куда 8 миллионов бюджетных средств пойдут. Сказал, это депутаты будут распределять. Все здесь слышали, это публично происходило. Здесь видео есть об этом. Но никто, Да что ты будешь делать? Перебивают и все. Это полномочия местного значения понимаете а, относительно не не правду, я всегда говорю правду и только правду <с doit> есть видео, понимаете <do> относительно вот этих вот освещения освещения, нам тут говорили тоже вопросы местного значения понимаете и они решаются выборочно и то, как здесь уже упоминалось, пока общественное мнение не поднимется Понимаете? Не поднимется общественное мнение. И все остальное. На ЖКХ на это выделяются огромные деньги. Но тем не менее, они постоянно должны, должны, должны. Любая управляющая компания, вы посмотрите, частные, в Новосибирске везде, они зарабатывают огромные деньги, кроме наших. А наша вечно должна всем. Вот это относительно бюджетных средств, которые мы вкидываем и вкидываем и вкидываем. Если выделялись там на кладбище, значит кладбище привели более-менее в порядок. Никто это не оспаривает, никто не сказал, что не было этого. Это было. Мы говорим о тех проблемах. Наталья Алексеевна сегодня привезли машину песку, они там праздник устроили. Вы посмотрите в интернете. песко обрадовались жители. Это да, вообще до да безумия доходит. Да, Из-за машины песка целый праздник. С гармошкой вышли, как говорится, купили холодильник. А, а, пропили автомобиль. Так и здесь примерно то же самое. Правда, рады. Ну, же я ж не запомнил. Я, ну. Не знаю, Всё, работали хорошо. Пожалуйста. Я вот, знаете, на самом деле, изменение бюджета, расходы предлагают внести. Как раз, ну, принять работника Центра культуры до 50 тысяч 350 тысяч рублей. Давайте все-таки трезво эту ситуацию оценим. У нас сейчас катастрофически сократилось количество различных мероприятий, концертов, соревнований и так далее. Когда закончится пандемия, совершенно неясно. И мы здесь, значит, когда госпожа Афанасьева фонариков не хватает, или наоборот там лишние, а есть и не хватает. Мы, значит, с барского ключа закладываем 350 тысяч рублей, чтобы некто, гражданин, которого мы не будем называть, вел социальные сети, поднимал острые проблемы от имени чужих. Но, знаете, я просто, наверное, догадываюсь, что это за специалист. И я общался с теми людьми, маленькими девочками, с которыми он работал. И после разговора мне здесь. Мнение определенное сложилось, что не то, что а в культуру детям подпускать нельзя. Поэтому 350 тысяч рублей я предлагаю, как бы, эту строку, эти 350 тысяч рублей сократить, вмедить в ведение социальных сетей специалистам, которые на сегодняшний день не проводят концертов, 23 февраля отменили. Соревнований меньше. И когда пандемия закончится, непонятно. Поэтому давайте не будем, а значит, вот эту строку как бы уберем, потому что. Не то время сейчас относиться так к бюджету. Я готов придержать предложение, то есть добавить там 50 тысяч рублей и какого-то специалиста вменить ему эту работу. Но принимать нового специалиста почти на полмиллиона рублей, это дальше, понимаю, премию пойдут. Но главное туда сейчас запустить, чтобы значит, выполнять непонятную какую-то работу. Поэтому я категорически против. Поэтому, если есть возможность, поставьте вопрос, исключите траты из этого бюджета. Про в противном случае буду голосовать партию. Еще желающие уступить? Нет? Ставлю мне голосование. Уважаемые коллеги, у вас на руках есть проект решения о внесении изменений в бюджет. Бород Барабинск, Барабинск район Новосибирской того, чтобы принять данный проект решения за основу, прошу голосовать Кто за 20. Кто против? Воздержался. Изменение дополнения? Константин Евгеньевич, он Это будут ваши изменения дополнения? Изменения убрать, просто да. Кто за предложение Константина Евгеньевич, прошу голосовать, кто за? Два. Против. Двадцать воздержался, решение не принимается. В целом, голосуем в целом, кто за то, что принять проект решения о внесении изменений в бюджет города Барабинска-Барабинского района, в целом, прошу голосовать, то за. 19. Против один воздержался, один решение принимается, два два воздержали. два, а, два. два решение принимается. Третий вопрос по дня у нас о внесении изменений решения Совета депутатов города Барабинска, Барабинска района сельского области, 22.12.16 по Подтверждение местных нормативов строительного проектирования города Барабинска, Барабинска района сельского области. Уважаемые коллеги, этот вопрос также разбирался на профильном комитете. На общей комиссии есть необходимость докладывать, либо к вопросам перейдет? Пожалуйста, вопросы, пользователя. Нет вопросов? Желающие выступить есть? Нет. нет. Голосуем. Предлагаю проголосовать в целом. Нет возражений? Тоже за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. то за против? Держался принято, не Спасибо. Четвертый вопрос повестке по дня. Внесение изменений в правилах благоустройства и содержание городской среды города Барабинска, Барабинская, Новосибирской области. Также, уважаемые коллеги, этот вопрос был рассмотрен на общей комиссии, на профильном комитете. Есть необходимость доклада? Нет. Вопросы хоть огинать не будут? Нет? Желающий выступить? Нет. Ну также предлагаю проголосовать в целом. Кто ну, за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать, кто за. Против, задержался, принято идиона Пятый вопрос в повестке девять дня утверждения индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения неплановых проверок при осуществлении администрации города Барабинска, Барабинской Сибирской области, муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Барабинска, Барабинской Районной Сибирской области. Уважаемые коллеги, также этот вопрос. Мы рассматривали с вами на комитетах. Есть необходимость докладывать? Нет. нет? нет. Вопросы будут, Кульбина? Нет? нет? Я предлагаю его также принять в целом. Нет возражений? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался. Принято? Немогласно? Так, Ну и вопрос, который мы с вами добавляли сегодня в поиску дня, сразу его рассмотрим. Многие не докладывает его. Об утверждении ключевых показателей целевых значений и индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории города Бараменска, Бараменского района Сибирской области. Также этот вопрос был рассмотрен на комитетах. Есть необходимость с докладом? Нет. Вопросы будут. Да, предлагаю принять его в целом. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. то за? Против воздержался. Принятия. Спасибо, города Так, шестой вопрос повестки дня. У нас доклада. Александр Сергеевич, главный специалист управления гостовицей ЖКХ города Это У нас вопрос об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроля и индикаторов риска нарушения обязательных требований использования для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля за, исп... за исполнением единой сложающей организации обязательств построить строительству, или модернизации объектов теплоснабжения на территории города Барабинска, Барабинская Новосибирской области. Пожалуйста, есть вопросы, Александр Геннадьевич? Нет? О, Сергеич, извините. Да. Желающий выступить? Нет? Предлагаю также принять данный вопрос в целом. Нет возражений? То Кто за то, что принять данный вопрос в целом, прошу голосовать то за кто против? Воздержался. Решение принято. Так, еще вопрос Александра Сергеевича. О внесении изменений в решении Совета депутатов города Барабинска, Барабинска района Сибирской области от 28.10.21 номер 13. Вытверждение положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплослабжающей организации обязательств по строительству, реконструкции или модернизации объектов теплослажения в городе Барабинске, Барабинска район Сибирской области. Уважаемые коллеги, вопросы будут? Александр Сергеевич. Нет. Нет. Желающий выступить. Нет. Тогда при... Прошу принять данный вопрос в целом. Нет возражений. Кто за. <coughs> Против. Придержался. Принято. Неогласно. Спасибо. Вопрос по у нас. Докладывает Михаил Владимирович, будущий специалист управления государственной города Барабинска, об утверждении ключевых показателей и целевых значений, индикативных показателей по муниципальному жилищному контролю на территории города Барабинска, Барабинска военно Новосибирской области. Также вопрос был рассмотрен на всех комитетах. Есть необходимость докладывать? Нет. Нет? Пожалуйста, вопросы. Нет вопросов? Нет вопросов тогда предлагаю принять данный вопрос в целом. Нет, Нет То за то, что принять данный вопрос в целом, прошу голосовать. То за, против, воздержался, принятый, гласно. Девятый вопрос по повестке дня. утверждение ключевых и негативных показателей муниципального контроля и индикаторах риска нарушения обязательств требования, используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, в городском, в городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве границы города Бараминска, Бараминска Сибирской области. Вопросы будут, Вене Владимировне? Нет? Желающий выступить? Нет? Да, предлагаю принять данный вопрос также в целом. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать то за. Против, задержался, принимается. Десятый вопрос по повестке дня о внесении в нее Совета депутатов города Барабинска, Барабинского района Сибирской области от 28.10.21.15 об подтверждении положения муниципального жилищного контроля в городе Барабинске, Барабинск района Сибирской области. Также этот вопрос был рассмотрен на всех комитетах. Есть необходимость докладывать? Нет. Нет. Вопросы будут? Вопросы будут? <свят> Нет. Тогда предлагаю также этот вопрос принять в целом. Кто за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за против? Воздержался. Принятое гласом. Спасибо, 11 Одиннадцатый вопрос повестки дня. 11 12 получается. А делегирование депутатов Совета депутатов города Барабинская Бараниская Новосибирской области. В состав комиссии по планировке, и застройке и взаимному города города Барабинская Бараниская Новосибирской области. Уважаемые коллеги, так как у нас новый созыв. У нас в четвертом созыве в эту комиссию сходил Русаков Александр Викторович и Виталий Григорьевич. Нам необходимо с вами два депутата от нашего пятого созыва. созыва. Включить данную комиссию. На комиссии мы предлагали мою кандидатуру и Шатавову Сергея Есеньевича. Если есть какие-то другие кандидатуры, пожалуйста, давайте рассмотрим. Будут другие кандидатуры? Нет? Тогда ставлено голосование решение о делегировании депутатов Совета депутатов города Бараминска, Бараминска и Новосибирской области, в состав комиссии по планировке застройки землеполина города Барабинска, Барабинского района Северской области решили делегировать состав комиссии по планировке застройки Землепольного города барабинского Барабинского района Союзской области, Иванова Сергея Владимировича, депута избирательного округа номер шесть Шатала Сергея Депутаты избирательного округа номер десять. Решение вступает в Сигу совме его принятия. то за данное решение? Ну, в целом, да? Прошу голосовать. Кто за против? Воздержался принимается. Ну и последний вопрос повестки дня у вас. О наказах избирателей, депутатами, совета депутатов города Баранинска, Барадинская области 5-го у нас докладывает суслов и заместитель главы администрации. Уважаемые коллеги, вопрос уже на два-три раза с каждым отдельно из вас обсуждался и на профильном комитете, и в общей комиссии. Есть необходимость докладывать, либо к вопросам перейдем. Вопросы? Пожалуйста, вопросы будут. У Может, еще кого-то будет? Ну, вы поняли, вы их вырубили напрочь, Вопрос отсутствует. Кто говорить не хочет, потому что то наказывают, не хотят. Все не решили уже дипломаты. А, Но ну, я понял, вы решили. Вы давно уже тоже мы... решили. Понятно, понятно, понятно. Вы так их вырубили, что никто даже не вопрос. Давайте уже вопросы смотрите у вас там есть что-то с документами? Ну покажите документы. Я знал, что вы ответственный человек. Вот у меня стоит здесь обрезка, спил деревьев, 22-26 год номер 236 Согласно муниципального задания, Правильно? Ну, Роман да что? Нет, другой наказ. Ну вот у меня стоит, вот он, 236 236, правильно Муниципальное задание, выясните нам, пожалуйста Что такое муниципальное задание? Муниципальное задание, это своеобразный план Который составляется на каждый календарный год Исходя из приоритета и необходимости то есть объел, денежные средства, все как положено в муниципальном задании. Правильно? На каждый календарный год. Вот теперь объясните, а почему у меня срок наказа стоит муниципального задания? Отсутствует срок реализации наказа. 22-26 год. И Я еще вы сейчас же сказали, муниципальный заход? Вы правильно сказали, вот у меня распечатка с бюджетного кодекса, понимаете? Со 131 закона. Вы правильно сказали, на каждый финансовый год. Вот теперь объясните. Почему здесь не укажем год наказа исполнения? Потому что я вам сейчас отвечу. Весной будет составлен весенний акт осмотра деревьев. Степень аварийности будет определена. И если ваши деревья самые аварийные, они будут сделаны, скажем, в 2022 году. И если деревья есть в худшем состоянии, то ваш наказ будет сделан вторичный или третий. То есть вы муниципальное задание вы не определяете срок. как не определяете? Ну, согласно месту... актам весеннего осмотра это касается жилищного фонда посмотрите, других... Евгений Валерьевич ну мы же сейчас утвердим, вы потом скажете вы же сами депутаты проголосовали 22-26 да. о чем речь весной тогда? будет осмотр, посмотрим ваши деревья тогда, Если они действительно тогда надо срок реализации наказов согласно весеннего осмотра здесь писать а вы срок реализации наказа указываете Конечно. Пожалуйста, вопрос. У вас этого вопроса не возникало, когда мы достаточно плотно отработали. Где? Мало того, вы расписали, Где? что э, не имеете претензий к данному проекту. Я не и самое главное, Артем Вас, читайте, единственный из депутатов, который отказался ехать на округ и определять объекты на месте. единственный я хочу сказать. Единственный, еще, еще раз дальше. говорю, у нас все наказы отработаны с каждым депутатом По два раза. Пожалуйста, вопрос еще. Да Евгений Да. вопрос. Первый 5В хронированный в деревьях, средства собственников у меня написано. Почему так? Первый 5В с торца. У меня средства собственных, а не, муницип... э, не устройства. Значит, земля дома, скорее всего, отмежевана. А если земля отмежевана, значит, это средства, да, средства собственников должно Так вы, вы же не. Вы, туда. Подождите, вы от лежит на карте. Делим Владимирович. Да. Отрабатывали? Ответьте, пожалуйста. На, придомого. на, придомого. на придомого <как> <как> <как> Пожалуйста, закона. Если да, вам нужно статус. конкретно, конкретно, давайте выйдем на место, еще Согласен. раз посмотрим. Согласен. Могу с вами, с вами Да без проблем. Еще вопросы будут. Скажите, пожалуйста, Евгений Валерьевич, Парло Маркса 110, Парло Макса 114, Пушкина на 15 То есть оно здесь в наказах, оно есть, можно там, вот, чисто подвалов, там, оно в широком смысле слова, чистка подвалов. Когда вот, прекратится вот эта вот беда с канализацией? Вы вот сейчас шаталов, Шаталом давайте Шаталом, я не знаю, то, есть, вот, ну, ну, ну, то есть, вот, ну, мы сейчас рассказы вот принимаем, просто, мы не да, принимаем. Я же, я в выступлении. вопрос. Когда закончится вот эта вот э, проблема с подвалами, с канализацией в подвалах? грунтовый вот элемент. Там не грунтовый вот Значит, подготовьте справку с я датами, со всем, с проблематикой, и депутату Терещенко предоставьте. Я подпишу справку, если сочетую лист. Еще Еще вопросы будут? Спасибо. Я хочу выступить. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, меня уже третий шазык депутат, да, 11 лет. Я первый раз вижу отсутствие срока реализации наказа. Если обратиться к законодательному собранию, как они делают, указывается наименование именование наказа, да, исполнитель наказа, понимаете, средства, за счет которых будет делаться, и срок реализации наказа. У нас нет этого срока, что у всех стоит 22-26. Теперь вы приходите, значит, то, что вы утвердите, я не сомневаюсь, сейчас говорю для избирателей, для ваших. Избиратели вам спрашивают, когда вы сделаете, вы говорите, знаете, где-то 22-26, подождите, должно быть все конкретизировано, когда будет, 22-26, 22-м вы утвердили их, в 26 ваши полномочия закончились, все, до свидания, то есть, по сути, это развод, понимаете, Суслов разводит депутатский корпус, как сахар в стакане, не указывая срок реализации наказа, он, в общем-то, мастер в этом. Когда вы придете к нему, он у вас может что-то записать. И тут же вы ушли, он страницу вырвал, выкинул, забыл про вас. Понимаете, там все это быстро делается. Когда нет срок работ, но вы все работаете. Вы для дома, здесь есть старшие по домам, понимаете? Вот Иванов старший по дому. Наталья? Не правда, не старший по дому. Не старший по дому? У меня юридическая реализация стояла. А, да, у вас ТСЖ там да, еще лучше даже, понимаете? Вы когда обращаетесь, вы всегда требуете срок реализации. Выполнение работ. Здесь их нету. Я вам еще раз говорю, вы заключите договор. Ни один из вас не заключит договор при отсутствии срока. Понимаете? И не будет перечислять деньги. Правильно, Сергей Иванович говорит? Или нет? Молчи. Правильно. Значит, правильно. Понимаете? И вот к вам обращаюсь ко всем. Это обман. Нельзя утверждать эти наказы, пока они не распределят их по годам. Не конкретизируют каждый наказ отдельно. чтобы вы могли прийти. И исполнить. Если их что-то не устраивает, в противном случае у них нет бюджетных средств. Или еще что-то. Они должны отклонить наказ. Понимаете? У нас нет бюджетных средств, мы не будем это делать. Или еще что-то. Понимаете? Но этого нет. Здесь вообще устроено таким образом. Причем подставляет всех депутатов. Стравливаем. Сусов занимается стравливанием под предводительством Боброва. Понимаете? С избирателями. Когда у вас нет срока, вы ничего не сможете объяснить здраво. Когда у вас сходят траву? 22-26 год, нам что, то на 26-го ждать, что ли? Но ну, вы сами думаете, что это обман. И я не, не говорю что-то сверхъестественное, это не я делал. Это делали они, кто-то, он говорит, подписал. Еще что можно спросить с исполнителя? Исполнитель, он и есть исполнитель, понимаете? Я никогда не буду подставлять этих людей, простых работников администрации. Они сами страдают от этого руководства бездарного. Вот в чем вопрос. И все об этом знают. Здесь каждый из вас подходит и говорит. А вот ЖКХ не делает то, же ЖКХ не делает это. И Ромащенко от меня прячется. Или еще что-то. А когда начинается утверждение отчета, вы все переворачиваетесь и делаете все не так. Ну сейчас, хорошо отчет, вы там боитесь Боброва. У вас какая-то связь там есть с ним, понимаете? Это значит, ну это наказ. Вы избиратели обманываете. Бобров, что крокодила А когда Всяников работает, почему такой? Я же всегда смотрю, вот с одним года я проживаю в Бараминске, смотрю за графиками наказа. Же... я сейчас только сказал я, срок я, реализации, оттенке, срок придал, реализации да, наказа вот. стоит срок реализации а наказа а вы сейчас разводите руками при отчаянике как... Почему Я вам еще полчаса? раз говорю, в ну. тех созывах стоял срок реализации наказа. Нет, было. Уважаемые коллеги, давайте не было. Вы откройте и зайдите, посмотрите. Прошедшие наказы еще не убрали с сайта. Они на сайте администрации есть. Артем, Я вам еще раз говорю, было? зайдите и посмотрите срок реализации наказа. Все стоит. Выступайте, пожалуйста. Ну. Все стоит. И зайдите, спросите. выходит там Франчику, спросите. Он скажет, когда срок реализации наказа ставится. Это прописные истины. И я приходил и требовал, наказ не исполнен. И по Овсяникову неоднократно говорил, когда не были наказы исполнены. Отсюда говорил, начиная с Кибальникова, когда не были исполнены. А сейчас что он скажем? Судство скажет, ну ждите 26 -го". Я же вас в этом... Вы с чем соглашаетесь? -то? Что у вас наказ не определен, срок не определен. Я же вам говорю, как юридическому лицу, представителю юридического лица, я, у я вас говорю. сроков нету. Коллеги, вот Прошу это не нельзя не утверждать. Не вот не это не нельзя не утверждать. Надо отправить, надо работку наказать с указанием конкретных сроков реализации наказа. У меня все. Еще желающие есть выступить? Ладно. Ну, что могу сказать по поводу наказания? Собрать наказы. А, собрать наказы. Летом этого года, 2021 года, прошедшего. Горячий финский парень, вы можете подеретесь? Выйдем потом. Наказы. На моем мы разбирать Очень легко собрал. Достаточно было достать табличку наказов 2016 -го года. За пять лет практически ничего не было сделано. Безусловно. Безусловно. Значит, в этом есть и моя вина. Но что я хочу сказать? Вот я сейчас открыл свой наказ вот с 95-го, там может потом ради интереса по. Средства собственников, средства собственников, средства собственников. Да никто же не спорит. Никто же не спорит, что собственники должны составить протокол, отдать ему БЖКХ, но мубжикха должен сделать. Бедная э, Чурсина, старшая по дому, э, 114. Перед выборами 2021 году Ксатина Геч, у нас протокол, мы его протокол уже отдали. Нам сказали, что окна поставят, все сделают, уже все, только за не голосуйте. ну как, протокол же есть, сделай. Тополя, Ульяновская, 149. Начали выяснять прокуратуру, чья земля, на чьей земле территория, тополя стоят. Значит, еще Кибальников работал. Пишет ответ. Будут спилены. Вот на сессии примем деньги, 52 тысячи. Да, земля действительно муниципальная. Прошло полгода, ничего. Опять прокуратура задает вопрос. Приходит ответ, спилим. В итоге приходит третий ответ. Земля, Ульяновская, 149, отмежевана. И оформлена, поставлена на кадастровый учет. Причем отмеживали чуть ли не спортивную коробку. И теплотрасса туда вошла, и проезд прошел. Жителям разговаривали, собрания было? Не было. Подписывали, не подписывали. На кадастровый учет поставили. Проще было поставить на кадастровый учет, чем решить проблему безопасности. А во время шторма там чуть ребенка не привалило. И вот для того, чтобы не делать... Пошли по наиболее простому пути, оформить землю. Хотя по трудоусилиям, по финансам, приблизительно то же самое. Подвалы. Сейчас вот опять говорят, грунтовые. Да нету никаких грунтовых. 110-й 114 пушки на 15-я. Две недели проходит, пошла ванища. Две недели проходит, пошла ванища. Шаталу сначала как-то я соединила. говорю, ну, все-таки есть начальник участка, все. Души не чаяли. Первые 3-4 месяца. А сейчас все. А что все? Сейчас, говорит, придем, поплачим, в жилетку пообещают, говорит, вроде придем, легче со Как говорит, наискривы сходили. Это я вам говорю... <как> <как> <как> это вот они про вас Люди, сейчас, люди да. сейчас замерзают. Ну, вот всю зиму замерзали в третий 4 подъезд. Какой тонн? 3-4 у Пушки на 15 -я. с градусники по 19 градусов. <как> у Катасонова <как> там устроили, устроили овощной, овощной склад, трубы отключили, люди мерзнут, крысы вот такие бегают. Ничего, все нормально. Они же друзья. А жители, жители просто замерзают. И проблема не решается. Собственники, средства собственности. Так да вы возьмите те протоколы, которые есть. Я сейчас к вам обращаюсь. Возьмите протоколы, те, которые у вас уже есть. Отработайте протоколы. У людей деньги есть. Протокол есть. Окна, ну, вы сделали... Вы, вы сделали... Вы прочитаете договор. У нас 110 окон вставили. пушка что 15-й члены второй подъезд вставили. И так далее. Когда, вы когда вы хотите, хотим, когда уже прижимают человеческая инспекция, конечно, делаем... У нас есть вопросы. Они вам и пояснят. У нас есть вопросы. Уважаемый глава города и помощники Сусла. Вот. Вот те наказы, которые у меня сейчас есть, я вам сейчас избирателям и вам сейчас то есть вы сейчас будете вынуждены просто это все делать и потом не жалуйте, что вам жилищная инспекция приезжает, что там вам штрафы выписывают есть глобальные проблемы, которых в одного нету, черный дым ну что, ну, ну что, что молчим -то? ну вроде как не мой округ, а травятся-то все здесь все говорят мы в Барабинске живем, мы там вот значит 50 лет прожили и все остальное травят детей Часто за детей здесь переживают, Интернет, значит, там, социальные сети вести. А собаки? Вот у меня у меня есть отлов. У кого еще отлов есть, бродячих собак? У кого-нибудь есть? У меня есть. Хорошо, да. молодец. Иди. А мы 350 тысяч, вместо того, чтобы собаками проблемы решить, мы, значит, на специалисты интернет, социальные сети вести. Ну, это, то, это, не то, есть, то есть нам, нам детей, детей нужно обезопасивать. Эти 350 тысяч брючон из полномочия. Проблему решать надо. Вы как будто в другом. Вы как будто в другом городе живете. Время закончилось, кстати. Вы как будто живете в другом городе. Спасибо. Еще желающие есть выступить? У у есть. есть желающие выступить? Нет? Ничего нет. Пожалуйста, поговорим. Звездный час тоже. Сейчас. Так, чувак, у нас не было. Депутатский, депутатский запрос был относительно гредирования. Через полтора месяца Бобров предоставил ответ. Где-то он у них потерялся, куда-то отправились, почты вернулся. Ну, конвертный... Это же не является Но... вопросом. Это, это, это, же за, это же затрагивает. Да, Вы объем, же сами это же не по существу вопрос. По существу, я говорю, график работ а грядирование частного сектора регламентом не предусмотрен. отсутствует график работ. Выполнено муниципальное задание на 21 год 4 миллиона, то есть гредирование 238 тысяч 506 рублей. Ну, в том числе заработка избирателей на 22-26 год. У вас есть что-то сказать по существу? Послушайте, конечно. 21 год Коллеги, ну не хочет. Бобров и, ой, я вернее, Иванов. Ересь, Иванов вы должен вынести. Это же было утверждено на сессии. Вы же это утверждаете. Вы, вы сейчас не дали? хотите. Вы должны это озвучить. Это прошло через а сессию. На сессии было озвучено, принято решением сессии. И оно озвучивается. А, Иванович, я вам Мы не могу не не не озвучивать. Раз... Я... Просто... Нет, отдайте мне и все. Подождите. Да, Я сказал, вы мне отдайте, а дальше на сессии озвучивайте. Да. Вы не хотите выполнять даже тот регламент. Ну не хотите слушать. Бобров не хочет слушать. По относительно существо, грейдирования отказывается. Ну не хочет. И депутаты не хотят в этом отношении поддерживать. Относительно грейдирования. Какой По был дат штуру, ответ? Говорите. По существу. в ЖКХ относительно там окон проведения. Кстати, у вас там прописано э, в договорах управления, что проводит текущий капитальный ремонт. Текущий капитальный капитал... ну, ну, ремонт. Ну вы откройте, у вы вас договора не менялись, я черт знает, с какого времени. Понимаете, там проснится. Поэтому есть людей средства, они могут и поставить окна, пожалуйста. В чем, в чем вопрос? В этом нет вопроса, если есть денежные средства. Но. Дело в том, что МУП ЖКХ завышает настолько цену. Сегодня работ в два раза выше, так если вы, уйти вы, вы, вы, к другому. другому. Но ну, вы сейчас только слушали по существу. Вам рассказывала, как 50 лет живет на ну, Северных, Наталья Алексеевна. Вы внимательно слушали, вам еще рассказывали. Перепалка была, вы рассказывали. И ничего, все было по существу. То есть те люди, которые устраивают, что они говорят, по, не по существу, это нормально. А когда не выходит, это не да нормально. Что, Я лечу, лечу, лечу, уже, что, но... слушали вас? Я хотел довести относительно это и сказать относительно Муджи какие у них тарифы на их условиях. Два, раз, два раза завышены. И вы же знаете все об этом. Это не секрет. Это те ли? работы, которые можно сделать, и еще денежные средства вы остались у собственников. Но вы не даете этого сделать, завышаете работы в несколько раз. Поэтому собственники, как Принят, всегда, остаются учимся. ни с чем. Спасибо. Уважаемый коллеги, я предлагаю прекратить время. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Переходим к голосованию. У вас на руках есть проект решения о наказах избирателей депутатам Совета депутатов города Барабинска, Барабинская, носибирской области, пятого созыва. Кто за то, чтобы принять в целом? Нет предложения. Кто за то, что принять данные наказы в целом, прошу голосовать. Кто за? Против. Против один. Вы против наказов? Я против. Чтобы срок реализации, я сказал. Один, двое uh -huh. воздержалось. Решение принято. Спасибо. Уважаемые коллеги, Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Сессия объявляется закрытой.